Привет друзья, вы на канале Леводский Хаус, здесь я освещаю весь этап строительства своего дома, правда начнем мы не с основного дома, а с летнего домика, пригодного для полноценного проживания на все время строительства. Для этого я выделил в конце участка площадку под летний домик и газон. Этим и займемся в первую очередь, а остальные строительные работы буду вести к началу участка. Первым делом я обратил внимание на подвод коммуникаций. Так как груз здесь нелегкий, уже на глубине в 1 или 1,5 метра можно нарваться на известняк. Нужна техника серьезная, и чтобы не выполнять земляные работы в дальнейшем в стесненных условиях, выполним их сейчас. Уже была пробита скважина, смонтированы септики и кессон. Уложен кабель под электричество и начал работу по укладке водопровода. Давайте сегодня немного ускорим процесс и пару дней уместим в одно видео. Как вы помните, в прошлом видео мы укладывали ПНД-трубу под водопровод и пробивали отверстия в Кесоне. Сейчас просверлим еще одно отверстие под электрический кабель для питания нашего насоса и автоматики. Просверлив отверстие, закладываем гильзы из пластиковой трубы и зачеканиваем их раствором с добавлением жидкого стекла. Промежуток между гильзой и трубой в дальнейшем заполним герметиком или пеной. Времени осталось немного, и так как начал уже возиться с раствором, решил установить парочку люков. Это не так сложно. Главное с помощью уровня поймать плоскость. Садил я их только на раствор. Можно было бы использовать янкеры, так как у соседа люки с крышкой унесли. На следующий день мы с другом Дмитрием приступили к отрывке траншея под канализацию. Хоть расстояние и небольшое, но этот процесс показался вечностью. Забегу вперед и скажу, что весь день мы потратили только на эту траншею. На всем пути то и дело попадались камни и даже один валун. Закон подлости этого участка. Если хочешь прокопать траншею, обязательно нарвешься на камень. Мы даже перестали снимать, а то эмоции перли наружу. Успели мы только прокопать траншею и выставить песчаные майки для трубы с учетом уклона канализации. Для канализации уклон должен быть на 1 метр, перепад в 2 сантиметра. Этот уклон лучше всего транспортирует, скажем так, тяжелые массы. Но маякам недолго пришлось жить, так как я начал пробивать отверстие в кольце септика, а кольцо было сразу с верхней плитой перекрытия. Толщину плиты я принимал 10 см, а по факту данная плита оказывается 15 см, а это означает одно. Отверстие надо опустить на 50 мм и подправить разклонку трубы, то есть наши песчаные маяки. В следующий раз я буду монтировать отдельную плиту, так как встроенные плиты в кольцах сильно уменьшают рабочий объем септика. А тем временем я начал отстреливать отметки для трассировки канализации. Вейку я оставил с помощью лопаты. На это ушло больше времени, но я справился. Выставив все отметки и уложив трубу в проектное положение, провел испытание. Налив воду в трубу, ждем ее появления в септике. Как видим вода пошла. А это говорит об одном, что трубу можно прикапывать. На сегодня все. А следующим шагом будет провести кабель для обустройства скважины, окончательно присыпать канализационную трубу и дальше выходить на работу по планировке участка. А пока все. До скорых встреч! Пока.